Полистирол-бетон, материал очень легкий и очень теплый. И компания «Пластблок» очень грамотная компания. Мы построили дом из полистирол-бетона, вот, вот этот. Дом мы построили в 2011 году. Дом у нас двухэтажный. 200 квадратных метров. Мы нанимали рабочих от компании «Пластблок». Наняли мы всего три строителя. На этом мы сэкономили, потому что нам не потребовалась большая бригада. Так как э, полистирол-бетон-блок э, крупный, нам не требовалась крупная, большая грузоподъемная техника. Привозили материал на обычном манипуляторе. Он подавал нам. И сразу вели кладку. Строили они коробку вот эту. Всего неделю. Затем была внутренняя отделка. Наружной отделки вообще не требовалось. Так как стены ровные и утеплять этот дом нет смысла. Потому что Полистирол бетон – очень теплый дом. Это особенно заметно вот зимой сейчас. Мы платим зимой за отопление в разы меньше, чем вот у меня знакомый, живущий в деревянном доме, платит в разы больше за отопление. Если кто-то желает строить дом, пусть обращается в компанию «Пластблок». Там очень грамотные менеджеры. И строители квалифицированные, вот. они все расскажут, покажут, и если надо, построят вам. Прожив в доме 10 лет, с уверенностью могу сказать, дом очень теплый, и посоветую другим, если кто-то желает строить, только из полистирол-бетона будут строить. И обращаются в компанию Пластблок. И только плацблок, Потому что в других материалах такого свойства нету, как в полистирол-бетоне.